Спасибо, друзья, всем, кто сегодня смог прийти на нашу встречу. Я не пришел Я родился на маленькой фарме, в округе, где никто никогда не слышал. Я был очень плохим в школе. Я не пришел в университет. не всех остальных. I've been around the block, but I'll tell you something that's really important. I took personal responsibility for my own future. There are no shortcuts in life. There are nothing that comes for free. We want to become successful. We want to take personal responsibility and have the opportunity to do something. But people don't give us that opportunity, do they? Not easy one will. I have put three of my companies public. This is gonna be number four. I have built three unicorns. this is gonna be number four. We are going to supply you with the products you need to take yourself from where you are to where you want to be. And if you work hard and you're persistent, committed, passionate about what you're doing, you will succeed because that's the way the world works. Life's not fair, but you know we're all winners. We're all born winners. Never give up. Never give up. Never let anybody put you down, ever. Never let anybody say you can't or laugh at you because you haven't gone to university or whatever. Proven wrong by working two hours more. You actually met through crowd one. What better time to do this than to do it in front of everyone in crowd one? Will you marry me? Yes. We're going to launch something that will affect all of you. It will make your job easier, fun, faster, totally redesigned, new functions, a new back office. When does it go live? The thing is, today. Don't forget that you are pioneers. You are here even before we have started. Before this big wave starts to roll out over the world. It's the fastest growing company in history, and it hasn't even started yet. Are you ready for the future, Prama? We will be compliant. We will be transparent. Мы будем чтобы показать, что мы здесь Кто мы? Кто мы? Итак, друзья, компания Crowd Impact Crowd Technology – это официальная, легальная, открытая, прозрачная компания, которая зарегистрирована в Евросоюзе, в Мадриде, в Испании. Сама компания crowd шведская, у нас открыт. Громадный офис на 550 квадратных метров в Стокгольме, и там, друзья, даже есть у нас спортзал. У нас там сидят все программисты, очень ведется большая работа, у нас было, даже есть, вы можете сами посмотреть, много роликов именно по нашему офису. И также у нас сейчас открывается в конце февраля от компании «Офис в Дубае». И, друзья, я там буду. Я буду со всеми основателями, со всеми буду видеться, и нас будет русскоязычных не так много, около 10 человек, но мы сможем вам показать оттуда самые волнующие снимки и ролики. И также у нас офисы открываются и по всему миру. Я уж не буду говорить о партнерских офисах, которые у нас с каждым разом все только больше и больше. И сейчас я вам хочу представить Йонас Эрик Вернер. Это наш основатель компании, который с 18 лет работает в сетевом. Его опыт 25 лет, уже больше. И цель его создать компанию номер один. Наш генеральный директор Йохан Вестер Тахл. Я с удовольствием вам его представляю. Это человек, который 40 лет отработал генеральным директором компании Reflame. И также больше 15 лет он работал в сфере прямых продаж. С нами он уже второй год, поэтому он прекрасный руководитель. Я счастлива, что он является нашим генеральным директором. Друзья, вот такой вот у нас менеджерский состав. Это еще не полный состав. Ну, о всех не будем говорить, вы все это потом узнаете на больших мероприятиях. И я хотела бы сейчас вам рассказать о компании, что из себя представляет вообще Краудван, какой у него ее товар, какие продукты, потому что, чтобы понимать, да, когда вы приходите и спрашиваете, что это за компания, откуда деньги, как вот все развивается. И самое главное здесь это то, что Краудван не имеет своего продукта собственного, и поэтому мы получаем 90% по маркетингу, потому что у нас нет собственных продуктов. Что же такое краудванк? Кем мы являемся? Мы не являемся инвестиционным проектом, мы разрушаем монополизированные рынки в глобальном масштабе, стремимся к цифровому равенству. Мы. Как Booking, не имея ни одной своей квартиры, имеет на своей платформе возможность соединять продавцов и покупателей, тех людей, которые ищут аренду, и тех людей, которые сдают свои отели в аренду. Как Яндекс Такси, Мы присоединяем на свою платформу уже готовые бизнесы и имеем прибыль от всех бизнесов, которые есть в компании «Краудван». Что же такое сделала компания, то, что не сделала ни одна? Вы представляете в своих телефонах огромное количество разных приложений мобильных, огромное количество, но вы не получаете с них деньги. Вы можете пользоваться ими, вы можете рекомендовать, но деньги за рекомендацию они вам не заплатят. Не Алиэкспресс, да, вот Алиэкспресс, вы заказываете что-то, какой-то товар, вы получаете этот товар, казались своей, допустим, кому-то из друзей, они тоже что-то зашли купили, Алиэкспресс заплатила вам комиссию? Нет, не заплатила. Так вот, компания Краудван делает так, чтобы мы пользовались теми же самыми привычными для нас цифровыми продуктами и получали прибыль от этого и могли бы продавать эти продукты сами. Представляете, как это просто и гениально. Я когда услышала об этой возможности, именно о идее компании, я подумала, господи, насколько это круто, вот так вот соединить и дать возможность людям продавать и получать прибыль. Вот представляете, вы идете в магазин, да, вот в большом торговом центре вот как Краудван, и внутри разные бутики. И один там занимается там, продажей обуви, один там Адидас, там еще Рибок, ну различные магазины, и вы можете продавать в этих магазинах товары. Представляете, вы можете сами продавать, а если вы не будете продавать, вы все равно будете от них зарабатывать. Почему? Потому что вы пришли в такой глобальный торговый центр, как Краудван. И нас на сегодня 23 миллиона уже. Друзья, 23 миллиона за год с небольшим. Столько людей присоединяется к компании Краудван. Цель? И задачи Краудван – это создание глобальной сети партнеров и клиентов. А цель бизнес-партнеров, вот этих вот самых, да, бутиков всех, конечно же, это продвижение своих товаров и услуг с помощью Краудван. Почему им это интересно? Почему им интересно делиться прибылью? Да очень просто, потому что раскрутить свой бренд э, стоит очень дорого. Реклама стоит в разы, в десятки раз больше, Денег идет на рекламу, чем на открытие самой компании. Поэтому, конечно же, компания наша, Краудван, интересна им. Очень интересно. на 190 странах, и нас сегодня больше 23 миллионов. Покажите мне хоть одну компанию, которая сделала такой результат за год. Это просто невероятно. Когда я сюда пришла, нас было 700 тысяч когда я услышала, что в компании к концу года планируется 20 миллионов, ну я так про себя подумала, вау, круто, но я даже не представляла, что это возможно. И по истечению всего года я просто видела эти подтверждения: в февраль полтора миллиона, 2 миллиона, в марте два с половиной миллиона, в мае 5 миллионов, к концу года нас уже 17 миллионов. 20 миллионов, 21 миллион. Просто невероятно, как мы движемся, друзья. И я бы хотела сейчас бы вам еще и кое-что показать. Это то, что вы можете сами проверить. Вот здесь у нас есть отдельный сайт impact.com, Impact Crowd Technology. Этот сайт, который вы можете сами посмотреть всю информацию о самой компании контакты и так далее здесь вы можете проверить юридический адрес компании если у вас есть ID айди евросоюзе вы живете да вы можете заказать для жителей евросоюза они могут заказать любую справку по налогам потому что когда вы заказываете справку нужно будет предоставить свой ID номер вот поэтому здесь для жителей евросоюза они могут проверить компанию как угодно на секундочку вот это очень важный тоже момент. Это э, сайт, который показывает стоимость сайтов, э, если бы на них были рекламы, по трафику. Наш сайт Crowd1, смотрим, да? сколько стоит crowd1.com, переходим сюда, 92,5 миллионов долларов. Здесь еще можно много всего просчитать. Это ориентировочный доход в день, да, если бы на нем была бы реклама. То есть какой невероятно крутой трафик идет по нашей компании. По алекси вы можете это тоже все просмотреть. businesshome.org, друзья, посмотрите сами. Это независимый источник, где вы увидите по Алексе Краудван на первом месте. Краудван – это самое высокодоходное и самая стремительно развивающаяся компания на сегодняшний день. И я хотела бы вам представить сейчас продукты, вот о которых я говорила выше, да, используя которые мы получаем прибыль. И даже если мы не используем их, все равно мы получаем прибыль. И я вам хочу сейчас показать поподробнее, какие мы здесь имеем продукты. Мы вообще заходим, покупаем здесь бизнес-пакет, который включает в себя образовательные пакеты и все направления, которые у нас есть, по которым мы зарабатываем деньги. Вот наше образование – это то, что будет переведено на 10 языков, это будет на русском языке, мы здесь можем обучаться ведению бизнеса, здесь будет Питер Якобсон вести коучи свои, тренинги всевозможные, и мы можем повышать свои знания и они будут обновляться, но мы уже за это платить не будем. Один раз заплатили, мы, друзья, здесь можем зайти всего лишь на 99 евро и получать все эти знания, и вместе с ними доходы. Хотела бы вам показать, это самый первый продукт, который к нам пришел, это шлюз, для азартных игр, называется Affilgo. У нас здесь уже готовые бизнесы, которые к нам пришли. Кто-то уже работает с 2010 года, кто-то с 2008. Они уже давно на рынке, они уже торгуются акциями, и они на нашей платформе. У нас есть ряд стран, которые могут играть в эти азартные игры, в покер, делать ставки и так далее. И друзья компания подумала обо всех некоторые говорят я бы не хотел получать деньги именно от этого направления потому что я не хотел и я против азартных игр для них компания сделала такую специальную графу и когда человек заходит в свой кабинет он может нажать на галочку и просто не получать деньги именно с этого направления а с других направлений к нему будет все приходить то есть Здесь компания думает о каждом, вот где еще так компания бы позаботилась о каждом человеке, потому что у разных людей разные принципы, и она обо всех думает. Следующее направление – это локальный бизнес для Южной Африки. Мы не можем его использовать, хотя очень бы оно нам пригодилось. Это такое мобильное приложение, где… Вы можете закачать его, ну, жители Южной Африки, да, оплатить в месяц какие-то деньги, и если, мало ли, вдруг с ними что-то произошло, будь то это несчастный случай, либо вооруженное нападение, достаточно потрясти, либо нажать на кнопку, и по геопозиции его находят, за 5-7 минут приезжает вооруженная охрана или скорая помощь вот такое вот мобильное приложение для всей семьи люди себе загружают и пользуются мы не можем пользоваться но мы находясь в краудван мы зарабатываем тоже с этого приложения Следующее – это трибют. Это тоже локальный бизнес для жителей Нигерии, это э, для жизни лакшери, это вся косметика на натуральных маслах, и люди, которые пользуются этим приложением, этим направлением, они могут продавать, покупать со скидкой. Мы не можем использовать его, потому что для нас пока закрыто это, не знаю, может быть, и не откроется, но мы в любом случае все равно получаем прибыль тоже с этого направления. Даже не пользуясь косметикой трибьют мы получаем деньги. Какие деньги? Я чуть позже вам покажу. краудван журнал – это журнал, который мы можем очень хорошо использовать. Он есть в электронном виде и он есть в печатном виде. И этот журнал – это замечательный инструмент для работы офлайн. он обновляется и мы можем его скачать и он доступен для всех мы тоже с него получаем деньги друзья следующее направление я не могу не показать этот прекрасный ролик это направление Life Trends. это американская компания Американская компания ⁇ По скидке на путешествия ⁇ И сейчас, друзья, пройдет это время пандемии, и мы все поедем путешествовать. И у нас есть свое собственное направление туризма. И вот это направление вы можете использовать отдельно. Вы можете продавать путевки и получать 15%. Вы можете... Если будете его использовать или сами пользоваться, получать 25% каждый месяц среди пула активных пользователей это бизнес, который вы можете использовать отдельно или, не используя, получать прибыль. Поэтому, друзья, вот этот Life Trends это замечательное направление очень высокодоходная, которая тоже есть у нас как продукт. Мы продаем, не забывайте, продукты разных компаний, поэтому мы зарабатываем очень большие деньги. Здесь можно арендовать и отели, и э, машины, и заказывать круизы. Скоро у нас будет возможность еще и пакетные туры вместе с авиаперелетом. Я хотела бы еще вам показать, вот смотрите, какие у нас замечательные ролики делает компания. На каждый промоушен, на каждое направление, которое у нас открывается, компания делает свои собственные ролики. Почему она это делает? Друзья, потому что мы выкупили свою собственную киностудию. Представляете, компания, которая имеет собственную киностудию и это произошло в момент пандемии, когда у нас должно быть, было мероприятие, кстати, тоже в Дубае, куда я была тоже приглашена, но она, э, не, у нас ничего не получилось, потому что Дубай был закрыт. И мы не смогли поехать, но в этот раз у нас, слава богу, все получается, и мы едем в Дубай на открытие нашего офиса. Вы, как я еще сказала, можете использовать его как отдельный бизнес. И вот этот вот слайд показывает, какие скидки вы имеете на лайфтрендсе до 92%. Вот по сравнению с booking один и тот же отель. Супер, просто супер, друзья. И новое долгожданное направление, которое у нас к нам пришло в 2020 году, это компания «Микстер». Микстер, которые вы сейчас видите на своем экране, спонсоров Adidas, Levi's, Reebok и еще много-много разных брендовых компаний, которые предоставляют свои товары, свои продукты в качестве призов, потому что здесь вы можете не просто проводить время, но вы можете соревноваться и выигрывать турниры. Здесь на секундочку у нас... Недавно совсем прошло э, турнир, где можно выиграть было 1 миллион американ, э, австралийских долларов. Вот такие вот у нас есть возможности. Вы можете использовать, а можете не использовать. Но если вы будете использовать все эти направления, вы будете еще дополнительно получать 25% каждый месяц э, от общего пула с этих направлений. И хотела бы я сейчас вам рассказать именно по Emerge Gaming. Это та компания, которая работает с Микстером. Emerge Gaming, это австралийская компания, они давно уже на рынке. Видите здесь график их акций, которые у них торговались. И вот такой огромный всплеск, когда пришли на эту платформу мы. И я хотела бы сейчас вам еще кое-что показать. Вот смотрите, если мы перейдем... На сайт Emerge Gaming, да? вы можете это отдельно найти, emergegaming.com.ua, австралийская компания, вы здесь на официальном сайте увидите 22 числа Микстер, и что 100 тысяч партнеров уже присоединились в Emerge Gaming из Микстера. Друзья, у нас с ними договор был. У нас было полгода для того, чтобы мы могли завести 100 тысяч партнеров. Друзья, мы завели 100 тысяч партнеров за полтора месяца за полтора и здесь мы видим вот здесь официальный документ вы можете это перевести сколько э, подписок платных идут годовых 74 тысячи триста шестьдесят шесть 10 с половиной это полугодовых 15 с половиной тысяч это ежемесячных и так далее то есть здесь вы видите весь расчет кто у нас самый крутой игрок это э, китай следующая это южная Северная Африка, это Южная Африка, это остальная часть и четвертая Россия. Друзья, мы четвертые. Мы четвертые, Мы уже не последние, как было год назад. Мы уже двигаемся очень мощно. И сейчас бы я хотела вам еще показать самое интересное вот это самое интересное для меня это просто бомба. Что здесь за таблица? Вот смотрите, первое, это 150 тысяч, если у нас в компании 150 тысяч, нас уже больше, ну где-то 150 тысяч, то Emerge Gaming отчисляет в Impact Crowd Technologies 38%. Их прибыль, прибыль составляет 62%. Но если нас больше 150, то это уже 54% мы имеем. Если нас больше 200, мы уже 59%. Если 363 и так далее, 700 тысяч. Вот это вот. Очень круто. 700 тысяч мы имеем прибыли 80 80% от Эмердж Гейминга. Это невероятно, но это реально. 80% вы представляете, какие доходы мы сейчас получили по статусам директоров, да, по 600 евро это зарплата. У нас зарплата может быть порядка 10-20 тысяч евро в месяц. Вот что говорит эта таблица. Это то, что я хотела вам показать по этой таблице. Вот. Для новичков пока, может быть, это непонятно. Вся информация, она все равно не уляжется быстро. Но я хотела бы показать очень важные моменты. Вы потом пересмотрите, еще переспросите много раз. И... Вот здесь на слайде я уже это все по эти скрины поделала, чтобы уже просто вести презентацию. Но хотела вам сейчас показать, где это можно реально каждому посмотреть самому и показать своим партнерам. Вот эта таблица самая крутейшая, которая меня очень порадовала. То есть у нас с ними теперь просто не просто договорные отношения, а договорные премиальные отношения. То есть мы имеем чем больше нас, тем больше мы денег зарабатываем. Напрямую это для нас очень-очень выгодно. У нас запустился эпико Это тоже очень высокодоходное направление. Что это значит Эпико-Лото? Это шесть международных лотерейных ассоциаций, глобальных. Посмотрите, Великобритания, Франция, Европа, США – все крутые глобальные Именно лотерейные ассоциации, которые открыты все в одном месте. То есть человек, зайдя, может, где бы он, в какой стране он может выбрать для себя именно ту лотерею, в которую он может поиграть. У нас идет сейчас открытие стран. У нас уже открыта Индия, Тайвань, Вьетнам, Таиланд и так далее. И я надеюсь, в очень скором времени у нас будет открыта и Россия, и будут открыты страны СНГ. Здесь можно выиграть джекпот. Очень просто. Здесь идет такая система, если вы в этот день купили лотерейный билет, и если вы, допустим, не выиграли, да, но вы же не один купили в этот день лотерейный билет, он стоимость у него там будет 2 евро, 3, может 4, ну копейки. И если в этот же день выигрывает кто-то джекпот, допустим, 1 миллион да, долларов, он забирает 50% выигрыша, а 50% распределяется среди всех, кто в этот день купил лотерейный билет? Как вам, друзья, такое направление? Как вы думаете, высокодоходное это направление? У нас самые высокодоходные направления в нашем бизнесе Краудван. Вот все направления, которые будут вам выплачивать деньги. Играете вы, не играете. Я не играю, у нас не открыта еще Россия. Но они уже нам платят. Они уже открыты с декабря, и они нам уже платят. И с приходом разных стран это все будет больше, больше, больше доходности. Как платят? Давайте посмотрим. Это еще не все. 2021 год. У нас будет открыть, открытый киперспорт. У нас Микстер открывает игры премиум-класса. Не социальный, а премиум. Геймеры знают, что это такое. И какого рода это направление. Сколько они денег тратят на свои оружия, автоматы и так далее. Супер! Будет открыто направление коммуникации, будет своя собственная связь. И будет открыто направление крипто. Видите сами, что у нас сегодня с криптовалютой. Банк США открывает торговлю, все узаконил, и можно будет торговать своей криптовалютой. Рост невероятный. Что нас ждет впереди? Супер, какие возможности. И сегодня вы, находясь в Краудван, имеете огромный кусок пирога от всего этого направления. И хотела бы сейчас я вам еще дальше показать именно варианты дохода. Потому что о компании можно говорить сколько угодно, но хочется понимать, а что мне, с чего компания платит, какие деньги. И сейчас мы к этому перейдем. Доход первый от Crowd One Rewards. Что это такое, разберем сейчас. Доход от продвижения продуктов и услуг. Я уже как сказала, что вы можете использовать, либо не использовать, но если будете использовать, то будете дополнительно получать. А если вы будете не использовать, но сами будете ездить или играть, вы всегда будете получать скидку. А если вы будете продавать, то вы всегда будете получать с продажи деньги, и не только с продажи, но еще среди всех тех людей, которые также продают или пользуются. Это 25%, это очень хорошо. И, конечно же, доходы по маркетингу, потому что такого маркетинга ну, нету ни в одной компании и вряд ли будет. Пакеты, которые у нас есть, 100 евро, 300, 800, 2,5. На каждый пакет компания вам дарит свои внутренние доли краудван-ревордсы. Эти доли стоимостью 2 евро, внутренняя ценность, которая, естественно, увеличивается в ценности, потому что все, что вы сейчас видели, мы получаем на наше количество краудван реворцев. То есть чем больше у вас реворцев, тем больше вы имеете прибыли. Вы не можете здесь купить 2, 3, 10 пакетов. Компания не инвестиции, не инвестиционная, поэтому crowd Rewards вы можете иметь, если вы сейчас купили пакет и сделали апгрейд. Вот сделали апгрейд, я сейчас вернусь обратно, потому что, чтобы вы понимали, какой апгрейд. Вы получили вот сегодня по промоушену. Зашли на 100 евро, компания вам даст пакет за 300. Вы получите не 50, а 150 rewards. Но если вы сделаете апгрейд, а это значит вы доплатите остаток, всего лишь вам останется доплатить 500 евро, у вас есть за 300, да, доплатите 500, у вас будет пакет за 800, и компания вам даст пакет за 2500 евро. Крауд реворцев на нем, друзья, на 1000 евро еще от компании больше. Компания дает еще плюсом 1000 евро на пакет Титан. То есть, если вы только сделали апгрейд, у вас будет 3500 евро ценностью Крауд Ван Ревордса в количестве 1750. И, конечно же, этот пакет самый классный, самый крутой э, в плане того, что он забирает весь маркетинг. Я бы хотела сказать, он единственный. Да, он единственный, но в период промоушена у нас есть и еще один очень-очень крутой пакет. Это бизнес-пакет, о котором я расскажу в конце. Вот наши краудван-реворцы. Что они себя представляют? Ценность их 2 евро пока. Э, в дальнейшем, возможно, мы сможем их частично обменять на акции компании, может просто обменять. Что там будет дальше, я пока не буду вам говорить, потому что я сама не знаю этой информации. Когда будет информация, мы все ее увидим сами. Но то, что мы уже получаем на количество краудван-реворцев, это факт, который мы можем вам показать и предоставить. 40% поступающих доходов от всех продуктов, 40% идет на количество краудван-реворцев. И 30% вот на вопрос, как сделать так, чтобы у меня их было много, 30% от маркетинга нам выплачивается в крауд Поэтому мы здесь можем их увеличивать очень хорошо за счет этого. Ну и за счет того, что мы каждую неделю получаем стримлайн-бонус в крауд 1 То есть вы каждую неделю еще получаете крауд на свой баланс. То есть они не только у вас растут в цене, но они еще увеличиваются постоянно в количестве. А значит, ваш пассив постоянно растет. И эта таблица, которую я хотела бы вам тоже показать, она показывает распределение прибыли от продуктов, которые я сейчас показала. Трибьют, там, локальные бизнесы, много-много-много. Это немного, их будет еще больше. У нас порядка 30 еще новых направлений стоят на очереди, чтобы встать на платформу «Краудван». И каждый нам дает прибыль. И вот если мы рассмотрим, вот просто 100 евро да, пришло, от, допустим, от Life «Лайфтренса» прибыль, как она распределяется? 20% идет скидка покупателя, остаток идет 15%, это прямые затраты компании. 65% остается, оно переходит и из них выплачивается 15% – это бонус за продажи. То есть если вы кому-то что-то продали, вы получаете 15%. 25% – это ежемесячный ваш доход, если вы пользуетесь этим направлением. 60% переходит в следующий столбик. И здесь мы видим, что 40% мы получаем на наши краудван-реворцы, на наше количество. 40% у нас идет зарплата. Да, вы не ослышались, новенькие Наши партнеры, вы не ослышались, мы получаем здесь зарплату. Помимо маркетинга, мы получаем зарплату. Но кто как потрудился, я сейчас это тоже дойду, это очень важный момент. И 20% остается уже компании. Вот так распределяется прибыль от каждого направления. Каждый квартал мы получаем свои Дивиденды. Мы еще не вышли на биржу, но мы уже свой пассив от всех направлений получаем каждый квартал 15 числа. Каждый месяц 15 числа мы получаем свои 40% в резидуальном доходе с зарплатой. Кто нам платит? От чего нам платят? Нам платят наши направления. Life Trends, Mixter, Affilgo, продажа журналов, продажа образовательных пакетов. Вот откуда деньги идут на зарплату и идут на пассивный доход. Регистрация и оплата с биткоина, с новопага, с банковской карты, идет с вашего счета, с криптовалюты или с внутренних денег. Выплаты на банковский счет для Евросоюза и на биткоин-кошелек. Документы, которые вы можете посмотреть у себя в кабинете. Вся документация на все наши бизнес-партнеры есть в кабинете в разделе документы. Юридические документы, которые вы можете скачать, всю политику, все то, что условия, положения, все о компании. И также скачать документы, когда вы пойдете в налоговую, для налоговых отчетов. За прошлый месяц, за год, за полгода любые документы за ваши доходности вы можете здесь скачать и предоставить. А теперь хотела бы я перейти к нашим бонусам по маркетингу. Мы сейчас рассмотрели бонусы по «Краудван Rewards, бонусы по продаже наших продуктов и теперь по маркетингу. Друзья, почему у нас самый стабильный бизнес? У нас, на секундочку, чтобы вы понимали, 23 миллиона партнеров находится в бинаре. 23 миллиона партнеров в бинаре. Никогда за всю историю MLM столько партнеров в бинаре никогда не было. Вы в бинаре зарабатываете до бесконечности. Представляете? До бесконечности. Почему такие здесь колоссальные деньги люди зарабатывают? Потому что у нас маркетинг за счет того, что мы не имея собственных продуктов, но имея возможность продавать продукты других компаний, имеем возможность выплачивать 90% в сеть. Круто? Очень. Чтобы быть стабильными, компания запатентовала, придум... разработала и запатентовала бизнес «Система Security которая контролирует расход по доходности. И когда у нас идет несоответствие больше, да, когда компания выплачивает уже не 90%, а 100-120%, включается бизнес-систем. И она контролируя выплаты, таким образом мы можем получать самые большие начисления. Именно за этой системы Мы работаем стабильно благодаря этой системе. Система запатентована, и у нас уже очень многие компании, которые сделали запросы, они будут покупать у crowd систему Business System Security. Наши евро переведены в 10 бизнес-поинтов, равняется для того, чтобы быть для всех понятными, для начала это пока непонятно, но зато это понятно для всех. На 190 стран. На секундочку, 143 страны зашли последние 48 часов. Видели все в своих чатах, да, вот это вот событие. Какой же у нас, друзья, бинар, если нас так много? У нас бинар уникальный, просто уникальнейший бинар, где вы получаете не только проценты по слабой ноге, но вы получаете и процент по второй ноге, по большей ноге, и по большей ноге вы получаете не один к одному, один к двум, и даже один к трем, то есть вот эта вот возможность зарабатывать денег, вот если бы брать обычный бинар, то можно рассматривая его, просто понимать, да, 90 баллов с одной стороны, 90 с другой, вот закрылся бинар, 180 баллов мы получили. По слабой ноге мы получаем 90 баллов. Вот 9 евро было бы и все. Но если вы сейчас смотрите на эту картинку и понимаете, что внизу вы получаете 90 баллов с одной стороны, а с другой стороны, если у вас есть уже объем, вы получаете три раза по 90, это 270 баллов, и свои 90. 360, 10%, 36 евро. Все то же самое, только в четыре раза больше мы здесь получаем. В четыре за одну и ту же работу. И это, друзья, просто замечательно. Потому что когда я вот когда-то я работала, не буду называть компанию, где там тоже бинар, мне нравится бинар, потому что ну, мне бинар очень понятен. Я не терпеть не могу эти матрицы за счет того, что там. Просто только на одном горбу все едут и все. Здесь все работая зарабатывают. И вы знаете, когда я была до этого в одной из компаний, и я видела просто одна нога, которая у меня было несколько миллионов товарооборота. Я просто на нее смотрела и все. А здесь вы не смотрите, а вы здесь забираете. Забирайте, это ваша стратегия. Ваша стратегия сделать так, чтобы у вас с одной стороны был объем всегда больше. Постарайтесь, сначала зайдите, поставьте активных партнеров спонсорскую ногу, чтобы брать с нее. И потом уже, переходя на другую ножку, вы можете работать там, нужно активных и там, и там. Как, какая у вас поменяется, вы будете видеть это уже потом. Вот. Но в самом начале важный момент сделать активных партнеров и там, и там. Вот, и тогда уже у вас будет с чего брать. И вам не надо будет смотреть, переживать у вас всегда будет с чего брать в три раза больше. Друзья, матчинг бонус. Бонус это 10% по пятый уровень глубины, который мы получаем от дохода наших партнеров. От дохода. Они зарабатывают, а вы получаете. То есть здесь ваша задача – видеть уже, четко понимать цель. Всегда спрашивают, что я должна делать или что я должен делать. Вот когда я увидела табличку «Матчинг-бонус», мне все стало понятно, что я должна делать. Четко видно, 5 уровней глубины – это пассив, это, друзья, 40% дохода, который как снежный ком набирается больше и больше. Вы загораете, вы занимаетесь на даче, вы пошли в лес за грибами, вы получаете… 400-полторы тысячи евро в день только по этому бонусу кого-то пригласили сегодня нет что-то сегодня сделали нет а деньги вы получаете с каждым разом больше и больше поэтому это очень очень важно это для тех кто хочет зарабатывать очень много 5 уровней которые вам выплачут по 10 процентов обычно идет там 10% первый уровень, второй идет 9, третий идет там 7, четвертый 5 и пятый 3. Понятно, да, что юбка больше становится, естественно, людей больше, достаточно 3%. И так вам будет хорошо. Друзья, только не в краудван, где невозможно, возможно по 10% с каждого уровня, просто по 10. По пятый уровень глубины. Круто, да вообще просто невероятно. Невозможное – возможно. Вот эти вот э, два слова, которые я собираюсь завтра идти заказывать в футболку, я обязательно напишу. Э, impossible nothing. Невозможное – возможно. В компании Краудван. Что для этого надо? Четко здесь написано, что надо. Вам надо 20 личников и вам надо пакет Титан. Минимум тогда вы забираете весь этот матчинговый бонус. Все, все понятно. Все сразу становится понятно. Для меня сразу картинка стала, что мне надо делать. И это еще не все. Видите, первое, четыре личника надо. А зачем вам эти четыре личника? Я сейчас вам расскажу. Первое, самое первое, что вам надо делать. Streamline бонус – это то, что нам дает краудван-реворцы. Ну, можно сказать так, на халяву, да? Потому что мы уже купили пакет. Но мы все равно получаем краудвандерворцы. Мы получили в подарок уже от компании. И мы все равно получаем эти краудвандерворцы каждую среду, каждую неделю. И зайдя в кабинет, вы видите общий поток людей, которые пришли в компанию после вас. Даже если вы еще не оплатили, вы увидите, что у нас в день приходит. А к нам приходит, вы видели, да, 600 тысяч человек за 48 часов. У нас под вами могут быть за 2 часа уже 250 человек, 500 человек за 2-3 часа. И каждый этот человек у вас учитывается, он у вас ведется в специальном счетчике. И вы здесь можете получать от 1,25, это в деньгах 2,5 евро, до 2,5 тысяч евро в неделю. То есть вот такой прирост Крауд у вас каждую неделю может идти. Опять же, на какой пакет? На Титан, конечно, на Титан. Но если у вас будет больше пакет, я сейчас вам тоже расскажу, что у вас будет. Вот. И видите, у вас как на белом пакете 10 евро – это максимум, на черном 75 евро максимум, идет обрезание на золотом 250 евро в неделю максимум, а Титан… Это половиной тысячи евро. половиной тысячи евро в неделю, в неделю. То есть вот так вы можете взять крауд-реворцы. Не можем мы 20 пакетов взять, мы нельзя делать 10 аккаунтов, мультиаккаунты запрещены, заблокируют. Но вы можете иметь огромное количество крауд-реворцев за счет вот этих бонусов. И вот то, что я вам говорила, обратите внимание, 4 человека. Вот он был на страха потери. Самое первое. У вас приходит новичок, вы должны показать, как он может быстро забрать свои деньги, вернуть назад вложенные и уже заработать. Четыре человека, 14 дней. Заходят на пакет белый, получаете 125. Четверо на черный получает 375. Четверо на золото – 1005 И четверо на титан – 3150 евро. Даже... Да, даже если у вас белый пакет, самый маленький, если вы зашли на 99 евро, я, друзья, так зашла, я зашла на 99 евро, я сделала этот бонус страха потери за два дня, я продинамила две недели, занималась чем-то непонятно чем, да, когда я уже узнала, что здесь вообще проходит, э, здесь такой маркетинг, и осталось у меня вообще два дня, я сделала бонус страха потери за два дня. Все, остальное все деньги я заработала, сделала апгрейд заработанных денег. За две недели, две недели, да это очень много времени. Вы пригласили четверых, вы уже имеете каждую неделю не 2,5 евро, а 10 в краудван реворсах, Вы уже матчинг открыли первого уровня, 10% свой пассив открыли. Вы уже заработали бинар, потому что вы открыли бинар. Только открывайте его обязательно, потому что не открыв бинар, вы не получите бонус страха потерь. Бинар – это лево-вправо по человеку должно быть. Но с одной стороны вы можете поставить три, и четвертого с другой стороны. Вот тогда вы заберете еще бинар один к трем, а не один к одному. Вот это вот очень важно. И, друзья, я сейчас хочу вам показать нашу зарплату. Это вообще, конечно, это супер. Вот когда я заходила, друзья, не было никакой зарплаты, не было лайф-тренса, не было, не было еще, нам выплат никаких не было, слайдов не было, было все на английском языке. Я ролик переводила на английском, переводила, вот нажимала на паузу да, и читала по субтитрам на русский язык. Вот так вот, потому что ну еще только-только все начиналось для русскоязычного пространства, еще ничего не было, не было зарплаты. Сейчас приглашать, да, это супер удовольствие, ребят, потому что мы получаем здесь зарплату за ту работу, которую вы уже сделали. Зарплата у тех людей, которые занимаются продуктовым МЛМ, бизнесом, если не произошла э, товарооборот, какой нужно, да, у них зарплата заканчивается 31 числа месяца, все если они не сделали у нас не заканчивается никогда потому что вы ее уже сделали и она никогда не будет у вас отниматься вам не надо ее доказывать не надо доделывать вы уже сделали и зарабатываете каждый месяц за все уровни которые вы уже прошли зарабатывать каждый месяц по всем уровням как это происходит посмотрите вот тайм лизер одна звезда что это такое 500, что это такое? 500. 500 – это бинарные баллы. Бинарные баллы – это значит, вы в бинаре заработали 50 евро. Это 500 баллов. Вы заработали, компания вам дала одну звезду, тайм-лидер – одна звезда. Вы заработали 100 евро, компания вам дала тайм-лидера – две звезды. То есть вы в зарплату получите из-за тайм-лидера – одна звезда, из-за тайм-лидера – две звезды. И так далее. Допустим, вы зашли уже дошли до директора, до директора, смотрите, да, директор, статус директора. 500 тысяч баллов, 500 тысяч баллов. Что это значит? Это значит, -то, то, что вы уже заработали в бинаре 50 тысяч евро. Все, вы заработали себе на квартиру, на квартиру. Я заработала на квартиру за три месяца в этой компании со 100 евро, со 100 евро. Вот мне бы сказали, со 100 евро ты заработаешь за квартиру за 3 месяца. Все, больше даже на, можно презентацию было не проводить. Давайте мне реферальную ссылку. Вот И, друзья, я сейчас вам покажу, какие доходы. Посмотрите, пожалуйста, статус директора. С 15 мая мы получаем зарплату. Мы с июня получаем пассив по всем продуктам. Свой, свои дивиденды, да, еще не выйдя даже на биржу, мы уже зарабатываем. И мы получаем зарплату с 15 мая. Посмотрите, как растет зарплата. Никто в статусе директора с 15 мая не остался в статусе директора. Потому что если ты в статусе директора, то за вами уже люди, они не останавливаясь идут, работают, и ваш статус увеличивается, естественно. Но если вы, представьте на секунду, что вы остались в этом статусе, и ну это нереально, то ваша зарплата даже растет. Даже если вы остаетесь в этом статусе, вы меньше не будете получать, только больше. Но так не бывает, что вы остались и все, потому что вы получаете следующий директор 2 звезды. Ваша зарплата 1107, директор три звезды 2387, у меня зарплата 9237. Следующая зарплата Хабила – 16 695. Как вам, друзья, зарплата? Помимо того, что вы уже и так заработали в маркетинг, вы получаете зарплату 600 тысяч. Вот это цель, к чему нужно стремиться – сделать директора, потому что по директору уже идет нормальная, ощутимая зарплата. И если вы взяли директора, то компания вам премирует на VIP-круиз – путевкой, и вы едете и отдыхаете с лидерским составом. Я думаю, что у нас этот круиз уже будет заказан не один корабль, уже, наверное, десятки надо, потому что нас уже столько много становится в этих статусах. И автомобиль ценностью 1 миллион долларов, если у вас статус амбассадор. Кстати, у нас Южная Африка, я вам покажу потом ролик, который... И выигрывали эти автомобили вы сюда пришли они уже работали как полгода южная африка 15 миллионеров за полгода в южной африке сейчас это уже сотни и вот наш промоушен друзья шикарный который заканчивается 1 марта 1 марта у вас у всех есть возможность сейчас людям показать возможность почему сейчас потому что они вам скажут спасибо, потому что они сегодня зайдут выгодно. Они зайдут сегодня на 100, а получат 300. Они сделают апгрейд на 500 и получат Титан. А если они сделают апгрейд на Титан Про, а Титан Про стоимостью, вот тот пакет, который я говорила в самом начале, стоимость 4,5 тысячи евро. Титан Про вам дает 8% каждую неделю плюсом к вашим Крауд Ван Ревордсам, которые вы получаете каждую неделю. И Крауд на этом пакете на 7000, то есть компания вам плюсом дает еще подарки. И сделать вы его можете в промоушен всего лишь за 2000. Зайдя на пакет 300, вы получаете 800. Делая апгрейд 1700, вы получаете Титан Про. 300 плюс 1700, вот ваши 2000. Цена пакета 4,5. Закончится промоушен. Все, этого пакета не будет. Он только в период именно промоушена. Это эксклюзивный бизнес-пакет. Самый большой. Больше пакета здесь нет. Нельзя его взять 2-3. Один. Только один. Все, друзья, я очень счастлива сегодня представить вам компанию и хотела бы еще пробежаться по слайдам тем чтобы вы посмотрели реально что это ваши деньги которые вы можете заработать вот реально ваши деньги со 100 евро но что вам нужно для этого я показала что вам для этого нужно это скрины всех наших партнеров нашей команды не придуман ничего я могу вам даже показать, когда я их делала, какого числа, но все эти логины, конечно, закрыла. Вот это реально наши люди зарабатывают за 2, 3, за 5 месяцев, за 7 месяцев, покупают машины, квартиры и дома. И хотела бы, чтобы вы сейчас просто посмотрели этот ролик, это удивительный ролик, который люди с Южной Африки радуются тем ну, вот, вещам, которые они покупают if baby when you are doing thisPalab. I'm here! That's how it was, dudeDIAN putin things like that. Let's see, My Shopping website the里集 in Madrid ável Crowd one. Crowd one nung seven-piece Yes. V8 by tempo <laughs> Meg This is the giant game last name. Yes. Let me tell you Let right. yes. I, I. hold it together. Come, we Oh, if I see blue. Yes. Hey, I'm a party. I'm a party. Hey, it's Who are we? <inaudible> <inaudible> crowd one is the best, this is what we get, this is what we get, this is what we get, the money, real money, no fake money, you earn this money, you join it, you earn this money, this is the money, this is the money, join crowd one. I miss you, scam, scam, scam away, scam away. I want to share this testimony. What happened today? crowd one? Crowd one is working, guys. Normal attend, team. I a so I crowd one today. I'm a crowd. I six, angiko kela o ten Red, nilala ni ne mad. Today, I'm so excited. Thank you to crowd one. Crowd one. Mina, one the company from Spain. is a scam. What is this? Is this a scam? Get Crowd One, South Africa. Is... Вот так вот, друзья. На такой ноте я бы хотела закончить это, эту презентацию, потому что я вот ну, невероятно счастлива, что я нахожусь в этой компании. Благодарю своих наставников, своих спонсоров, что они показали мне эту возможность. И вот сейчас вы видели, да, вот эти вот ролики, где люди держат в руках огромное количество денег. И вы сегодня можете показывать эту компанию вот с таким достоинством, потому что вы несете людям возможность, возможность выйти из нищеты, возможность закрыть свои долги, кредиты, возможность отправить родителей в санаторий выучить своих детей просто купить то о чем вы мечтали уйти с той работы которая вам не нравится и заниматься своим любимым делом вот эту возможность вы даете людям не компанию вы даете им возможность изменить просто изменить свою жизнь